Мечтаешь об iPhone 10, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку, что мешает тебе создать свою. Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. ¿Cómo estás, Cristian Papi chulo? Завтра, братух, встречай меня в аэропорту. Я думаю, ты не один приедешь встречать. Да, да, Андрюха, да. Да, бро. Как сам вообще? Какие кросы посоветуешь? Какие тебе нравятся, брат? Бери бери те, которые тебе ближе к сердцу, к душе твоей лежат. Обнял тебя, Андрюх, хорошего тебе, хорошей тебе ночи. Кто лучше? Кто лучше? У вас знаете, какие вопросы? Что круче? Что больше? Uh, у, у, у кого больше? Или там... это? Ладно. Да. От души, ребят, спасибо. Ну. I'm Russian. I'm straight Russian. Uh, всем, кто ну, поддерживает там меня, слушает музыку, ребят, от души вам спасибо вообще. Я на большее не рассчитываю. От души. Спасибо, что поддерживаете. Биг Бэби должен был быть тейп, э, что то он, не знаю, пропал. Может, об, может не знаю, обиделся на меня, или, я не знаю. Я не смог вовремя с ним трек сделать, потому что он у меня куча было дел. Да и не хотел с ним делать какой-то э, хуевый трек. Вот. Привет, Баскет. Все супер. Жду-иду. Я в Барсе, я в Барсе. Я в охуе от Максовой месяц не курил. Привет, кляну передавай. Ну, а что ты хотел? Чис чистый те часи покурил. Я, братан, все, я в это. О, я пока не могу э, употреблять. С что-то это хватит <laughs> реально хватит yes, привет артемыч как ты братишка деcдан well, yeah, It's the, the the the best the best chief. What's this up, man? this is the best. Chief. <laughs> <laughs> you have a microwave in your place? Yeah. Yeah. Or, yeah. Throw one oh, of these fine. in there for a minute. Later, when you when you want when you want something sweet. It's sweet. My brother makes these. Brothers, a the Cinnabon. Let's go. Man. Let's go. I want one minute. Throw it in there. It's, it's, like, it's like a cinnamon but, roll with but, like um, you know, like a red velvet, the uh, that cake red velvet. Yeah. That icing that they put on right. there, that white icing, yeah. is that icing with like a but cinnamon is, roll? What's the name of it? Cinnabon. Cinnabon. Cinnabon. Yeah. Okay. Yeah, man. This Perfect. thing is crazy. One Perfect. minute in the microwave. Perfect. Right? Cool. Two Russian guys say hello to you. No, no, they, <laughs> right they know you, bro. Okay. it? Uh, okay. Better, it's, better. So it's Smaller. Yeah. No, I like more when it's yeah, yeah, yeah. <laughs> smaller. And, yeah, and then less people will want to stay with you. Exactly. <laughs> because I'm, I'm, I'm tired of. Both yeah. Both no, people. I know. Sometimes you need to be. Uh, How much? Yeah, I always with by myself. I got a, I got a friend of a friend staying with me because she needed a place. Uh huh. And I'm just getting, really, I'm getting tired of it already, man. I've only had it for like less than a month, and I'm like. It's just, it's just annoying. I mean, somebody that, you know? by, well, by uh, way, it's way. a friend of a friend. She needed a place to stay. She's gonna be here for a little bit. Uh, I'm gonna do my friend a favor. And uh, but, you're helping out. Yeah, helping out. And up. it's just annoying, man. Thank you. Yeah, because like sometimes I just come home and I want to chill, and then she comes in and just talk and talk talk. You know, like messing with my dog. Like wow. he's all riled up and he starts to get crazy. Yeah. Man, I, man. I got you. But yeah, you. it's better to be by yourself. альбом. Если говно, то не слушай, братишка. Я же тебя не заставляю его слушать. Иди послушай кого-нибудь другого. понимаю что многим не зашло конечно Но в этом нет ничего такого я же не для не для всех музыку делаю я делаю для тех людей которые понимают что такое музыка что такое рэп трэп хип-хоп болел пацаны. Это у меня голос такой. Салют, салют, всем салют. Пам, пам, пам. Я дома усе. That's my home. Махом, махом. Какой у тебя стиль в музыке? Какой вопрос, а? Слушаю, я разную музыку делаю. В основном трэп музыка. Но... Есть еще просто хип-хоповые треки, там, New School просто. Честно, ну, вообще над вокалом работаю. Я абсолютно разную музыку делаю. Ты можешь это понять по трекам, потому что они... Russian? Yeah, that's Russian. Russian language. I know you don't understand a word. But still, it's Russian. Uh, bum, bum, bum, bum. <laughs> Андрей, у меня собака просто сходит с ума. Он глупая. Глупышка. Собака вообще супер, добрая, ласковая. Шкодница, правда, маленькая, но что поделать. Все собаки шкодят, шкодят или как сказать, дурачится. Пацаны. Итальянская гончая это. Пит с Артемом Тарасовым обязательно. Как только, так сразу. от души пацаны я не болею вообще за футбол не далек от футбола мне нравится как красиво играют любой вообще любой мне вид спорта если честно нравится когда он красиво идет исполнение тогда он мне очень нравится любой вид спорта какие сорта тебе больше всего нравится мой любимый сорт это Lemon Cherry Скитлс, просто джелата. И, наверное, Щербет. Pink, pink Sherbet. Да много разных, на самом деле. Очень хороших травушек. Я сейчас вообще не курю, ребят. Мне пока не до этого. Тебе нравится вейп new я не особо понимаю зачем вообще эта штука нужна ну, типа пускать дым в воздух просто может быть я никогда не вейпил и не собираюсь я лучше пойду игру какую-нибудь на playstation 4 куплю вместо того чтобы пойти купить себе вейп или еще что-нибудь У нас легала из почти. Где где это? У вас легала из почти, расскажи мне в Украине. от души тимаут от души и тебе тоже братан взаимно тебе тоже здоровья и всего-всего наилучшего мазар братишка мазар это трава не знаю мне кажется, наши родители с тобой еще Мазар курили, Очень, очень старый сорт. Он вообще ни о чем, как бы. Просто ни о чем. Ребят, честно вам скажу, я. Ну, вы, наверное, думаете, что я там выпендриваюсь, да, всегда. Насчет того, что. Привет, Лэмбо. Ламбер, точнее, прости. Я просто привык тебя уже панику называть. Все вы думаете, что мы выпендриваемся, типа, блядь, что вот мы курим траву. Я вообще могу не курить, меня абсолютно наклевать, я уже объяснял 300 раз. Но еще раз советую вам не курить, да, то, что вы курите там. Я знаю всего лишь, ну, может, 2-3 человека в Москве, которые курят нормальный стиль очень хороший, очень качественный, очень достойный. Но этих э, людей я могу по пальцам пересчитать, понимаете? Так что лучше вообще не курите ничего. То, что вам предлагают, там, э, всякие спайсы, эти гашиши непонятные. Ну, не надо это, этого делать. Как бы. Ну, вы портите себе здоровье. Вот. То есть... Если вы действительно хотите покурить там какой-то травы, вам, вам пришло, о, я хочу травы покурить. Не надо бежать и покупать траву вот, вот, там, в любой части, блядь, Российской Федерации и вообще страны СНГ. Ну, как бы, будьте аккуратней вообще в своих желаниях. То есть лучше поехать в Кали в калифорнию там да либо в барсу в ту же либо в амстердам если вам приспичило травки хорошие покурить и покурить правильно выращенную органическую траву которая не портит вам здоровье и не так сильно бьет вам по здоровью да? например я выбрал вообще не курить то есть например э, я курил вот после концерта где-то недель две-три и понял что и понял что я уже все видел как бы ребят и реально все видел все курил все пробовал что-то как-то скучно стало и и так и здоровье решил привести в порядок и вообще все так что вам советую также двигаться И Не расстраивайте родителей, пацаны. Бля, родители, святое. Скотч. Не, я не бухаю. А в инстаграм почему до сих пор постишь пакеты с травой? Потому что... Я не курю всего лишь день. <смех> Два, может быть, где-то так. Наверное, пощу в инстаграм пакеты с травой, потому что они у меня есть, братан. И у меня есть те пакеты с травой, которых нет у вас. И я хочу вам показать, что все-таки э, важно не то, что это пакет с травой. Важно то, что в нем содержится. Юэй. А, Юэй поехал к маме во Францию. Пу-пу-пу. Нет, я не слушаю новый альбом Москита, нет, не слушал Привет из Латвии Киев, сероват. Четвертого в Москву. Так я не понял, а как ты колена пен покурил, если ты в Киеве, братан? How it can be possible? Я с детства на твоих треках. От души, брат. От души. В баскетбол до сих пор играешь? Ну, нет, на самом деле, уже давно не играю. Очень хочу начать заново, но как-то не доходят руки. В зал хожу, пацаны, хожу в зал. Пока не катаюсь, не играю в баскет. В киеве все ваху из Пена. Ты что заказал, что все Пен или как? Как это произошло? Как ты его размутил? Колян же не ездит в Украину у нас. Бля, почему вы мне пишете постоянно про фараона, бля, я не понимаю. Пацаны, ну реально, ну хватит уже, ну чё вы доебались тогда до пацана пиздец. Чего вы, во-первых, до меня доебались, а потом до Глеба. У Глеба своя жизнь, своя движуха. У него все хорошо, все отлично. Шо, блин, фара не черт, фара неплохой. Я вообще никогда еще раз говорю и не плохо про него не говорил. Я сказал свое мнение, блядь. Насчет того, что он читает про вот, про все то, что он иногда читает. И мне это не нравится, я ну это глупо. У него есть другие тексты, другие темы, э, которые он развил намного лучше. Вот, так что ну, Глеба своя движуха, и я рад, что у него все хорошо. Я так могу сказать вам, ребята. Что ты думаешь про чикагскую движуху? Блять. Чикаго опасный город. Dangerous. Danger, danger. Посоветуй. Вышел альбом у Currency и Фредди Гибса совместный. Мне кажется, никто из вас... А может, и кто-то слушал, я не знаю, но вряд ли. Пам-пам. Да, сейчас в Испании, да. Сколько грамм в день убиваешь? Я не курю сейчас ничего. Вот... У меня есть тут травка, она тут всегда как бы присутствует. Бля. Она всегда есть, но не всегда хочется курить, ребята, траву. Я не понимаю, почему вы так акцентируете свое внимание на этом. Не на этом надо акцентировать внимание, а на других вещах худи от э, Джон Эллиот. Есть такой э, есть такой бренд Джон Эллиот. И мне он очень нравится. Что скажешь за сорт мембрана? Э, ты его сам придумал, название этого сорта? Потому что я первый раз слышу. Тан -тан. тебе нравится гонфлат как вам сказать нравится просто ну не, не, не все треки ну как и всем людям мне кажется мне нравится с его всего вот последние работы мне вообще только вот к сожалению один трек э, понравился, может два, может два. Э, вот последний, я не помню, как он называется, вот последний трек с альбома просто, просто очень хорошо, очень зашло, очень мощно. Все остальное на на, на любителя, на слушателя просто. Он такой рэп делает, совсем молодежный, совсем свежий, совсем молодежный. Я рад, что я рад, что появляются какие-то ребята, которые что-то вообще свое делают, и они молодцы. Тебе нравится тупак? Это глупый вопрос. Тан -тан -тан. привет мура антоха как ты брат как жизнь улил чего Be yourself. For sure, be yourself. This is the most important thing nowadays. To be yourself. But instead of this, people act like... Not polite, not polite. They act like... Greedy bitches, you know? Vigilnovic clip. Лил Пипа. В смысле? Нет, я не видел новый клип. Лил Пип. Привет, брат, привет. Даже соскучился по тебе, Антох. Как ты вообще там? Агачу, Агачу, Агачу. Когда в Одессу. На самом деле, сейчас документы уже они почти готовы. Так что Европа скоро. Европа будет первым делом во Францию поеду. Хочу зайти в Горт, пару и забрать. Когда Фит, что вообще? Одни и те же вопросы, одни и те же. Что-нибудь новое, что-нибудь интересное. Дед распалась. Что думаешь об этом? Думаю, что, наверное, все расставания. Это как-то печально. Ну, Люди, не, не все люди же, правильно, схожи во мнении. Не все люди хотят одинаково жить. Не все люди находят общий язык. Так что я думаю, что, ну, разошлись и разошлись. И, может быть, это только к лучшему приведет всех. Кто знает. Мне братух на скейте давно не, не, не катался, потому что нет времени пока. Вот у кого время есть. Вот. Кататься. Вот у кого время есть. нет сахарный человек мне припев припев в сахарном человеке мне не очень понравился потому что завуалированно читать про драгдилера ну типа ну проще сказал бы драгдилер да и все вот но это чисто мое мнение хороший куплет куплет хороший нет, у Ганфлата самый последний трек на альбоме в таком клауд-стиле он сделал. Такой очень плавный трек, очень красивый, прям 5 баллов ставлю из 5, даже 5 с плюсом. Да, «Пустота» трек называется. Вообще пушка. Очень хороший трек. Ты футролом стопы разминал? Да, разминал, конечно. Футролл – это пушка. Всем скейтбордистам Советую купить футрол, потому что он действительно помогает стопам, а они, ну и как бы они больше разминаются, как наверное, так. То есть перед катанием, после катания футрол вам в помощь, пацаны. Вообще много рэперов появляется в последнее время на русской эстраде. Я всем желаю просто развития, типа, становиться сильнее, и все, все, все, все, будет круто, если будете работать. У вас все будет. В Haunted Family подписал UA Kid, подписал а двух еще. далек э, смысл его текстов и песен. Мне он очень близок. <свы> Ближе всех. Но я не буду пока говорить, кто это. Это будет секрет. И еще один молодой, э, с города Грозного. Из города Грозный. Он... Э, мальчик чечен. Э, я очень горжусь, что есть такие представители, так сказать, среди кавказских людей. Нет, это не смог ему. Это не смог ему. И... Миди Блэк пока еще не подписан, если еще Миди Блэк подпишется, то будет аж 4 артиста, но Миди пока готовил вроде альбом как новый, но что-то он пропал куда-то, я не знаю. Да, Гуф, Гуф. <смех> Гуфу подписал, да. Нет, пацаны. Ай-яй-яй-яй-яй. Не... Ну, можете писать и гадать сколько угодно. Пока пока я вам не могу сказать, кто это будет. Лил Бэйби и Гана. Это один из самых крутых дропов за последнее время. Один из лучших альбомов вообще. вообще я, я считаю. Ну, ребят, знаете, я посмотрел статистику недавно. Я посмотрел статистику о... Кто вообще там в топе, кто не в топе, блядь. Чуваки, у нас в российском Apple. На пятьдесят, восьмом месте Куава. Чуваки, мигас Куава. Знаете, кто такой? Нет. Бля, пятьдесят восьмое место, мужики. 58. восьмое. Врубайтесь. А на первом месте у нас... Я ничего против пацанов не имею, это даже здорово, что они такого успеха добиваются, но чуть-чуть несостыковка в том, что Куава на 58 месте, месте, ребята на первом, для меня это непонятно лично, видимо... Все-таки афроамериканскую культуру у нас не так любят. У нас больше любит э, такое отвлетвление, как русский рэп. Э, Как-то так. Типа, отдельное направление, как русский рэп. Есть такая хуйня. Потом, кто там еще... Вообще там странные личности там в топе, я даже не знаю, кто. Некоторых некоторых персонажей я даже не знаю. Почему тебе пришла идея ставить э, утекай Лагутенко? Просто когда я был маленький. Э, мой папа часто, мы катались на машине с ним, и он включал Муми ему нравилось, он слушал Муми Земфиру. Мой папа очень много музыки мне показал, за что ему огромное спасибо, которое ну, повлияло на меня. Как-то так. Малышка спит. Ребят, хватит ахинею писать. Реально, прошу вас. Переезд хорошо закончился, наконец-то, уже давно. Я уже устал. Слушайте, вот недавно Лайфа даже этого видел ЛСП. Ну, я не понимаю. Ну, чип... я далек от такого рэпа. Он использует какие-то свои вообще в своем мире то есть у кого-то наверное просто такой же мир свой и им нравится слушать эту музыку и я я из другой истории совершенно что мотивирует заниматься рэпом мотивирует заниматься рэпом наверное отдача от людей то есть отдача от людей она мотивирует больше всего ну, деньги тоже мотивирует но не так сильно Ребят, ну, не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, ждать тебя на... блять Все про рэперов спрашиваете. А у вас есть какие-то другие вопросы? Про рэперов-то я много чего могу рассказать. Как а, через сколько лет в Рашу приедешь, блядь? Как, как только так сразу, пацаны. Как только так сразу. Слушайте Лил Памп, ну Лил Памп есть Лил Памп. Кому нравится просто попрыгать и тексты с э, минимальным смыслом, это Лил Пампа. Нахуй то, нахуй все. Э, у меня много денег, я ебал всех в рот. Примерно вот такие тексты у Лил Пампа. Да вообще Лил ведет себя так, он типа при, приезжает, разъебывает гостишки, всякую хуйню устраивает, постоянно очень неуважительно относится к старшим людям, которые работают в сфере персонала. Ну, если вам нравятся такие персонажи, то слушайте таких персонажей. Juice World, вместе с вместе с фьючером альбом пару треков очень хорошо зашло. Очень круто. Особенно трек, на, которых, на который у них клип выпущен, я не помню, как он называется, очень он прям заедает. Но тоже текст там такой прост, простоватенький. Но это и цепляет это и цепляет. У меня нет никакой жены пока может будет. Надеюсь что будет. я прою просуг потому что потому что такова жизнь такова жизнь. по поводу Тикаши Ти Тикаши а, Не знаю Тикаши такой рэпер, рэпер созданный из из моря хейта а вот такой Тикаши просто парень, бля, делает кучу денег и всего просто потому, что он Потому что он даже не знаю как это объяснить блядь. Я думаю вы сами понимаете почему Я не знаю когда родители ко мне приедут Батя ко мне ни разу не приехал за четыре года но бать мне помогал, когда я сидел в тюрьме, и он единственный, кто мне помог. За это ему огромный респект и огромное уважение, просто как к человеку. В Барселоне из родни? Да никого нет у меня из родни в Барселоне. О чем ты? Что за вопросы вообще? Лил Моузи пушка. Лил Моузи мне очень нравится. Последний альбом его Камикадзе очень хороший. Лучше, чем у Эминема. Бля, пиздец. А, не полил, да, Эминем на двадцатом месте в России. Эминем на двадцатом месте. Куава на пятьдесят восьмом, а именем на двадцатом. Russian Power. Честно, блять, у Эминема, кроме восьмой мили, и то там два-три трека на, на альбоме очень сильных, все остальное как-то что-то, ну, круто рифмы складывает, да, он огроз с огромным словарным запасом. Тем не менее, что-то мне как-то не очень нравится. Эминем вообще же он батловый тип, типа он очень сильно выступает на батлах. Веном крутой фильм. Сюжет, может, там говно, конечно, но просто увидеть Венома в кино это круто. Чего What? What? детей хочу да очень? Какая твоя любимая машина? Мерседес Двести двадцать второй. Да вообще, мне много машин разных нравится. Причем тут, блядь, вообще очень много крутых тачек. Ты сам это знаешь. Как ты будешь отмечать Новый год без Путина? Как это без Путина, братуха? Я беру, включаю онлайн, и Владимир Владимирович всегда со мной. На Новый год уж тем более... Роллс-Ройс, блять, ну что за вопрос? Ну кому не нравится Роллс-Ройс, блять, пиздец. Да, он даже, бля. <смех> да, вот именно Мне не нравится Rolls. Блин, а какая у тебя машина? У тебя вообще есть какая-то машина? Раз тебе Ролз не нравится Братуха Видимо Видимо у тебя Последний джип Ламборджини Раз ты говоришь что роллс ройс тебе не нравится. Или у тебя последний Бенкли, или у тебя Майвах. Что у тебя, что Роллс-Ройес тебе не нравится? А, Ромик, сейчас наберу тебя. Давай обсудим лохов. Братух, давай не будем тратить время на обсуждение лохов, братишка. Какая разница, что может быть лучше Роуза, если чуваку он не вкатывает? Ребят, знаете, типа, ну, покупать на последние деньги, блядь, себя пачку сигарет и говорить, что Роллс-Ройс тебе не нравится. Ну, простите, пожалуйста, меня это как-то, блядь, жестко. Жестко это. Так нельзя делать. Какая вы. Ездить на девятке или на, блядь, шахе и бучей, э и говорить, что Роллс-Ройс тебе не нравится, тоже не вариант. Вот. Или у тебя вообще нихуя нету, и ты говоришь, Роллс-Ройс мне не нравится, это вообще самая, самая жесткая хуйня. Не делайте так, ребята. Может быть, он купил Роллс на последние деньги и жалеет об этом? Вряд ли, брат. Вряд ли. Потому что тебе стоит посмотреть, сколько стоит роллс royce И на последние деньги это никто не делает. Из здравомыслящих людей. Будет ли лучший рэпер из запада на западе так много крутых рэперов что я даже не знаю какое количество их их просто огромное безумное количество достойных и крутых Слушайте, я вообще не знал, что Уайт Панк начал читать рэп или там заниматься музыкой. Он для меня всю жизнь как бит битмейкер был. Я не следил за ним, не ни за его творчеством. Мы перестали с ним общаться, когда он поменял свой никнейм с Фантома на White Панк, И на этом наше общение прекратилось. Не знаю, как у нее там. Надеюсь, у нее все нормально. А ты можешь, смотри, с Оуджи Мака. Мака на связи. Лэри Джун на связи. Макс Крим на связи. Много рыбаков на связи. С кем-то буду делать, конечно. Я думаю, залить с Крисом Тревисом. Вот просто там качество не такое крутое. Скажите, вот кто-нибудь будет слушать Фит с Тревисом, если будет чуть-чуть меньше качества в треке. Типа, не такой отмастеренный будет. Я могу бесплатно выкинуть его в сеть, если хотите, на днях. На SoundCloud я его залью на SoundCloud в натуре. Хорошо, пацаны, на сегодня четверг. На следующей неделе залью бесплатно э, в понедельник где-нибудь. И может в субботу залью вам э, с Крисом Тревисом трек, но это он будет не супер хорошего качества. Как? Кто-то? Кто это? Кто пришел? Кто там? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, кто пришел.